На данный момент широко используются дентальные имплантаты. Это титановые винты, которые устанавливаются в костную ткань. Хотя это лечение долгое, но позволяющее нам поставить надежные имплантаты на всю оставшуюся жизнь. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете все самое главное о костной пластике челюстей. Пожалуйста, досмотрите ролик до конца и расскажите об этом друзья. И вы можете скачать памятку о видах костных пластик, нажав на ссылку под видео. Также по этой ссылке вы можете записаться на консультацию. На данный момент широко используются дентальные имплантаты. Дентальные имплантаты это титановые винты, которые устанавливаются в костную ткань для дальнейшего изготовления коронок либо каких-то ортопедических конструкций, чтобы пациент полноценно кушал, жил в полной жизнью. На данный момент основным фактором, ограничивающим нам широкое использование дентальных имплантатов, является атрофия костной ткани челюстей. Это значит непосредственно убыль этой костной ткани, которая не позволяет нам поставить полноценно дентальные имплантаты. Дентальный имплантат он должен быть полностью в кости. Для решения этой проблемы мы производим костно операции для увеличения объема костной ткани. Есть разные методы костно операций. Методы выбираются непосредственно в зависимости от условий костной ткани. Мы также используем собственную кость это либо аутокостная стружка, которая набирается с угла нижней челюсти, также аутокостные блоки, которые выпиливаются тоже с наружной косой линии и непосредственно фиксируются в зону дефекта. При длинных по продолжительности дефектах больше там, трех зубов все-таки, к сожалению, собственной костной ткани нам недостаточно. В таких ситуациях мы используем костную ткань, как правило, ткстина, кость смешиваем с собственной ауто стружкой и укладываем под мембрану, которая фиксируется непосредственно либо винтами, либо титановыми пинами. Хотя это лечение долгое, но позволяющее нам поставить надежные имплантаты на всю оставшуюся жизнь. В клинике «Легкое дыхание» большой опыт костно-пластических операций, которые производятся практически каждый день. Если необходимо произвести вам костную пластику, пожалуйста, приходите и записывайтесь на консультацию. Чтобы скачать памятку с видами костных пластик или чтобы записаться на консультацию, нажмите на ссылку под видео.